Всем привет! И сегодня обзор на биометрический интеллектуальный электронный замок. И я это выговорила! Ура! На самом деле очень интересный гаджет. Пришел к фирменной коробочке, на которой нанесена вся необходимая информация. Внутри вы найдете сам замок, который первоначально откроется от любого отпечатка пальца. Затем нужно внести отпечаток администратора. Также в комплекте подробная инструкция на английском, которую я вам настоятельно рекомендую прочитать. А еще есть USB-провод для зарядки электронного замка. Если замок начнет разряжаться, то он будет подавать специальный световой сигнал. Но не волнуйтесь, в описании сказано, что после двухчасовой зарядки замок способен держать заряд аж 365 дней. То есть целый год. Замок увесистый, выглядит надежно. Больше не надо таскать с собой связку ключей. Замок программируется по вашему отпечатку пальцев. И не переживайте, если вы живете не один. Можно внести в память пальчики всех членов семьи. Замок поддерживает до 10 отпечатков. А еще такая вещь очень удобна в путешествии. Если вы, например, хотите повесить замок на чемодан, сумку или велосипед, больше не надо думать, как не потерять ключ. Теперь давайте попробуем внести отпечаток пальца администратора, то есть меня. Итак, делаем по инструкциям. Прикладываем палец и ждем 5 секунд. Моргнет синий и потом заморгает зеленый. Вам надо прикладывать пальчик под разным углом около 10 раз, чтобы внести свой отпечаток. Как только услышите длинный звуковой сигнал, это значит, что у вас все получилось и отпечаток записан. Можно закрывать замок и проверять. Первых два отпечатка пальца назначаются администраторами, остальные как дополнительные ключи. Но добавить их можно только с помощью администратора. На правильный отпечаток замок мгновенно открывается. Я специально прикладывала разные пальчики, но замок открывается только на правильный. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!